В общем, история такая, там вдалеке видны мои дрова, вот это участок, пошел в лес за дягелем. ну, иван-чай еще можно собрать, к сожалению, иван-чай на участке не растет, только в лесу вот, красавица, чудесный чай, смотрю, пленка что-то лежит, Начал раскапывать. Уже палкой копаю, думаю, вдруг там какой-нибудь там Слои настелены, пленки вот так вот. Что за фигня такая, думаю, вот это да, вообще непонятно, что такое. И оказывается, тут кто-то жил. То есть тут есть вот такие столбы. И пленка на них была. Там еще один столб. Здесь уже не сохранились столбы. То есть какой-то отважный вообще парень. Вот так вот, прям среди комаров. Натянул себе пленку и проживал тут какое-то время. Судя по, то, по состоянию пленки, вот такое вот у нее состояние. Это было когда-то, давненько уже, но не так, чтобы 20 лет назад. Среди этих раскопок я обнаружил много чего интересного. но самые интересные и полезные... Это вот такой вот такой вот потрясающий грунт, который очень пригодится мне в огороде. Что еще тут интересного можно увидеть? Вот здесь бактерии начали уже серьезно взялись за разложение елочки, хотя пока что не так все серьезно вот здесь вот видно грибницу какого-то грибка ну, следы жизнедеятельности здесь есть бутылки банки железо Покажите в лесу. Вот так вот сходил за дягелем. Очень интересно.